Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и сегодня к нам на обзор попала сразу две электроакустические гитары от компании Baton Rush. Первая из них модель AR61S ACES с еловой декой, и вторая это модель AR61C ACES с кедровой декой. Давайте, наконец, знаем, что же все-таки круче кедр или ель. Готовы? Поехали! Итак, давайте прежде всего разберемся, для кого подходят данные инструменты. Сама компания Baton Rouge позиционирует эти гитары как гитары для фингерстайла. Не случайно эти инструменты так популярны среди любителей данного направления. Но основной вопрос, который беспокоит гитаристов, так ли хорошо снимают звукосниматели гитар, а характерную для фингерстайла перкуссию и постукивания, разнообразные по корпусу. Именно сегодня мы об этом подробнее поговорим. Но для начала давайте поговорим о форме инструмента. Итак, форма данного инструмента аудиториум на сайте Baton на. Написано, что эта форма perfect for fingerstyle, идеально подходит для фингерстайла. И это действительно правда, она не так габаритна, как традиционный dreadnought, И в то же время не слишком мала, как, допустим, форма OM или folk. И это позволяет инструменту очень хорошо резонировать и отзываться на такие элементы перкуссии, как, допустим, бас-бочка. Ну и к тому же она имеет современный дизайн и выглядит действительно стильно. Вот здесь есть вырез, который облегчает доступ к высоким позициям, если вы играете за 12 ладом. Ну и в целом, за счет того, что форма компактная, играть на ней очень удобно. Итак, давайте расскажу про материалы, из которых изготовлены данные инструменты. Сейчас в руках у меня гитара AR61S. Буквочка S означает, что верхняя дека изготовлена из ели, спрус. Точно такая же гитара изготавливается с верхней декой из кедра, единственное, что в названии там было бутылочка «Си». Собственно, люди делятся на два типа. Первые предпочитают гитары с еловой декой, другие предпочитают гитары с кедровой декой. Традиционно принято утверждать, что кедр обладает более глубоким и таким тембристым звучанием с ярко выраженными средними частотами. Йог же... Звучит очень звонко, ярко и преобладают здесь верхние частоты Так ли это мы проверим немножко позже, когда начнем сравнивать наши гитарные звучание. Но сейчас расскажу про остальные части инструментов Обечайка из задней дека, а также гриф, выполненный из махагоний, сорта красного дерева Накладка на гриф выполнена из саванкола. Верхние и нижние порожки инструмента выполнены из материала New Bone, который схож по своим свойствам с натуральной костью. Этот материал улучшает резонанс гитары и обеспечивает качественную передачу вибраций на сам пьезоэлемент, который установлен под бриджи. Также корпус инструмента имеет специальное покрытие Open Pore, которое оставляет поры инструмента открытыми, что также благотворно сказывается на звучании. Ну еще один приятный бонус от компании Baton это установлены изначально струны эликсир вот люблю я батон руш за то что всегда есть ощущение что о тебе заранее подумали и поставили топовые струны на новенький инструмент Теперь переходим к самому интересному звукоснимателям. Как и на всех электроакустических гитарах Baton Rouge, на данных моделях установлена система от компании Shadow, называется BR2P. Эта система состоящая из двух звукоснимателей. Первый из них называется NanoFlex. Это стандартный пьезоэлемент, который традиционно установлен под бриджем. И помимо вибрации дерева, он также еще снимает вибрацию струн, что дает достаточно реалистичное звучание самого инструмента. Вот здесь на темброблоке он имеет свою ручку громкости, ручку гейна, и называется здесь он Flex, то есть мы можем, соответственно, регулировать громкость этого звукоснимателя. Второй звукосниматель это встроенный внутрь гитары микрофон, он вот там внутри располагается на пятке. И этот в микрофон предназначен не для снятия звука струн, а как раз таки исключительно для постукивания, для перкуссии. Мы немножко позже послушаем, как это все отдельно звучит. Вот здесь на темброблоке он также имеет ручку громкости, ручку гейна, и обозначается здесь он как tap, то есть также можем регулировать отдельно его звучание. Вот здесь у нас сделано сразу два выхода, пусть вас это не смущает. Первый из них, центральный, основной, дает нам сумму двух звукоснимателей, пьезоэлемента плюс микрофона. Вот здесь в центре у нас есть ручка регулировки баланса звукоснимателей, то есть мы можем подмешивать здесь больше пьезы или, скажем, больше микрофона. На мой взгляд, оптимальный инструмент звучит как раз таки, когда мы играем перкуссию, когда у нас магнитик tap выкручен на 30%, а остальные 70% — это пьезоэлемент. Ну и второй, вот этот выход отдельно, исключительно под микрофон, только под магнитик-теп, для чего вам может быть это необходимо. Предположим, если вы записываете гитару дома и хотите потом на обработке эквализировать каждый канал отдельно, то это идеальный вариант. Подключайтесь просто в два канала и на выходе получаете самостоятельные две дорожки, с которыми потом можно отдельно работать. Либо если вы выступаете на сцене и хотите развести каналы, скажем, один из них пустить в линию, а второй в комик, то, опять же, это идеальный вариант. Сейчас мы послушаем с вами три варианта звучания, как работает отдельно пьезоэлемент, как работает микрофон и как работает сумма этих сигналов в пропорции 30% микрофона и 70% пьезоэлемента. И то же самое послушаем потом на гитаре с кедровой декой. Друзья, это был наш обзор на электроакустические гитары от компании Baton Rush модель AR61 с кедровой и декой. Напишите обязательно в комментариях, какое звучание вам нравилось больше, за что голосуете вы, все-таки за кедр или за ель. Я, несмотря на свою любовь к кедру, сегодня остановился на иловой деке. Все-таки звучит она ярче и прям вот э, проверяет за душу. Не знаю, слышно ли это через экран монитора, но вот здесь вживую мне сегодня елка понравилась больше. Но решать все равно вам, какой инструмент выбирать. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что понравилось вам больше. И увидимся с вами уже в следующих обзорах на канале Music Market. Хорошего дня. Пока!